Всем доброе утро! С вами Леонид Ирлан. Я продолжаю отвечать на вопросы. Создаю видео ответы на ваши вопросы. И на сегодня такой вопрос был. Как научиться слышать себя? Для того, чтобы научить слышать, начать слышать себя, нужно слушать себя. Дело в том, что... Ну, попытаюсь объяснить. Дело в том, что Современный социум, жизнь в современном обществе, она предполагает, что наше внимание постоянно направлено на что-то внешнее, на дорогу, на гаджеты. То есть мы куда-то постоянно смотрим. И все время там на телевизор на радио, на какие-то новости. То есть внимание все время э, отвлечено какими-то внешними событиями. Да, вот, кстати, это ваш, ваш вопрос, Людмила. И для того, чтобы начать слышать себя, необходимо останавливаться и прислушиваться к себе. То есть э, происходит, когда происходит некое событие нужно себе говорить стоп а что сейчас происходит а с кем сейчас происходит это событие а, ну, как, какое событие происходит что я по отношению к этому событию чувствую какие у меня возникают эмоции какие возникают импульсы вследствие этих эмоций то есть, что мне хочется сделать то есть не просто проживать не просто знаете вот в таком эм, беге в э, социальном общественном жизненном беге существовать а периодически останавливаться, ну что значит периодически, хотя бы раз в час. Останавливаться э, на одну минуту, на одну минуту. Закрывать глаза, отключаться от внешнего мира, обращать свое внимание внутрь себя, ну другими словами, там, внутрь своего сердца, например, и задавать себе вопрос, а что я сейчас чувствую, что сейчас со мной происходит, какие я сейчас испытываю эмоции, Радость, печаль, злость, страх, стыд, вина, отвращение, удивление, растерянство, зачарование, интерес. То есть, что происходит внутри меня и почему это происходит внутри меня? То есть, как только вы начнете задавать эти вопросы внутрь себя, потом нужно будет делать следующий шаг. Нужно научиться слышать себя. Некоторое время там, у меня на консультациях была клинка, и мы с ней три или четыре консультации поднимали один и тот же вопрос. Она там бьет себе пяткой грудь и говорит, я разговариваю с собой. <кх> я спрашиваю, как ты разговариваешь с собой? Она говорит, я себе, э, я проговариваю аффирмации, что со мной все хорошо, все спокойно. То есть по факту она не разговаривает с собой. Она дает себе указания, приказы, но не слышит обратную связь, не спрашивает тело, а как тебе в этом? Что я сейчас на самом деле чувствую? То есть, раз, научиться первый шаг, чтобы научиться слышать себя, это задавать самому себе, вот внутрь себя, внутрь своего сердца, вопрос, какие эмоции я сейчас испытываю, что я сейчас чувствую. И... Что мне хочется сделать, проявляете эмоции? И слушать ответ не просто там, сдала вопрос и побежала, а выделять себе целых 60 секунд, закрывать глаза и не заниматься больше ничем, кроме этого. То есть начать вести диалог. Это вот, вот представьте, что вы ведете диалог, общаетесь с ребенком. Вам нужно поговорить с ребенком, узнать, как он себя чувствует, почему он плачет или почему он злится. Вы же не просто, вы же не говорите ему, там, не злись или не плачь. Вы начинаете спрашивать его. Ваша задача узнать, услышать, получить обратную связь. Вот точно так же это необходимо делать и со своим телом, со своим подсознанием. То есть задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. И это нужно делать периодически. Все, если считаете, если считаете это видео полезным для вас, Делитесь со своими друзьями, если вам будет нужна помощь, чтобы начать слышать себя, понимать, общаться с собой, пишите ко мне в личку, записывайтесь на консультации, будем учить вас диалогу с собой. Все, с вами был Леонид Орланд, всем пока.